Вот это лишь ну, малая часть перечня методов, задач математических методов решения задач оптимизации в зависимости с классом этих задач. Останавливаться я на них не буду. Можно будет прочесть и освежить в своей памяти эти методы в первоисточниках. Примеры первоисточников я вам дам в конце Посмотрите, там достаточно просто все на реальных примерах описано. Но на практике просто вам напомню, что очень многие отчитываются о том, что занимаются оптимизацией на производстве. Причем этим занимаются... Все подразделения и технологии и группа эксплуатации, проектировщики, айтишники, ремонтники. Ну вот у нас в сфере информационных систем произошло некоторое сокращение возможностей на горизонте последних месяцев. Ну, думаю, что свято место пусто не бывает, и мы стараемся вносить свой вклад в развитии информационных систем именно для решения оптимизационных задач. Ну вот, например, улучшение. Да, полупогружные насосы. Посмотрели отказы, посмотрели основные причины, посмотрели последствия, изменили график ТАИР. Улучшение, да, оптимизация, не факт. Не доказано, что это оптимальность. На основании диагностических данных, а это цикл, четыре стадии цикла, но достигаем ли мы оптимизации? Да нет, это, наверное, все-таки схема непрерывного улучшения PDCA-цикл, по которому мы можем по спирали подниматься в сторону улучшений неограниченное количество времени, пока, собственно, наше оборудование не, не помрет естественной смертью. Разные методы улучшений есть, опять-таки, улучшения наблюдаются, улучшения достигаются, но Оптимизация ли это? Нет доказанности, что это наилучшая из возможных ситуаций после наших всех улучшений. Ну вот есть традиционный опыт, когда на основании согласования данных из руководства по эксплуатации, из руководства по ремонту, отраслевых нормативных документов, технологических регламентов, а также самое главное – собственной истории отказов и ремонтов событий, да, базы данных из IT-систем и при конкретных условиях эксплуатации, мы вступаем в диалог и согласуем с производителями, с регулирующими органами, с эксплуатирующими подразделениями программу ремонтов и технического обслуживания. И появляется лучший график, я не говорю, что он наилучший. Так вот, в обстановке, когда на нашу целевую функцию ТАИРа, а это именно либо КТГ, либо стоимость ремонта, а мы исповедуем, что, собственно, лучше использовать такой критерий оптимальности сложный, там, скажем, удельная стоимость затрат на техобслуживание и ремонты на час готовности оборудования. При заданном коэффициенте технической готовности, да, и в условиях существующих доступных ресурсов. При этом на оперативном горизонте мы при расчете оптимального плана Таир пользуемся данными о фактической доступности ресурсов. На горизонте среднесрочным у нас ресурсы планируются по потребности. Ну, вот примерно так, такая идеология. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет».